Всем приветик, с вами Оля. Сегодня я хочу вам показать мою коллекцию пэтов, новую, то есть после обмена. Извините, что в прошлом видео говорила, что будет так. Так я буду снимать чуть позже. Я пока что не буду снимать, буду снимать всякие фильмы. Ну, фильм начну скоро, может быть. Через недельку. Ну, да. И я вам покажу мою коллекцию пэтов после обмена. Обменялась я с сестрой и нашла я двух пэтов. Вот так. Ну, и... Начинаем, сегодня буду показывать только петов Собаки, кошки, хорьки, хомяки и потом птицы И потом по очереди всех Ну, начнем Так, первая моя собака, это овчарка Вот такая собачка, нашла с маленькой больницы Она у меня, раньше была эта больница, но я ее поменяла с подружкой На несколько петов и такой мини-домик Ну, вот такая собачка, именно я потом не даю Ну, вот так это первая моя собака. И собаку у меня больше всего. Вау! Это следующая моя собака, блестящего собачонка. Я покажу в последнюю очередь. Ну вот, собака, такой разукрашенный. Ну вот так вот. Тоже прикольный. Вот такой пес. Это бульдог. Он сидячий, шел с маленьким самолетиком. Ну, кому интересно ну он тоже лапуся. Это такая хаска. Это следующая моя сапка. Она очень классная. а мне очень нравится. Она, ну, как бы, такая. Очень похожа на хаску. И у нее голубые глаза, как у всех хасок. Ну, вот так вот и следующий, последний мой пес. Ну, вот этого песка я вам покажу в последнюю очередь. Окей. Окей. Ну, блестящий пэт. Ууу! первый. Ну, не первый в моей коллекции, но первый из собак. Да. Вот он, наверное, многие знают. Такой набор, блестящий пэт, плюс еще один простой пэт с кружечками двумя, такими со снежинками, и с костром. Наверное, многие такой набор знают, и он шел в нем. Да, он очень прикольный. Он сидячий, но я его буду использовать в фильмах, а, а то никак некоторые только стоячих используют, сидячих в основном не используют. Даже если у меня появится лежачие петки, я их буду использовать. Ну, они типа ходят, ведь. Ну да, вот так вот. Ну, и, и, и теперь кошки. Итак, моя самая первая кошка, это вот это Нашла в наборе с одним вот Вон его холок торчит с краем В углу. Да, вот так вот. И она очень классная. Она сидячая. Сейчас вы ее увидите. Ну вот такой пэт. И следующая моя кошка, это необычная кошка. Да, необычная. Это стоячая на четырех лапах, но у нее нет хвоста. Да. Так вот. У нее нет хвоста и... Вот, смотрите. Да, это так жалко. Но без хвоста она мне тоже нравится. Не знаю, ее это никак не портит. Она немного грязненькая, надо будет ее помыть. У нее одно ушко сзади другого цвета, видите? Ну, такая киска. И последняя моя кошка. Вот она, она сидячая, и она какая-то странная на ощупь, она какая-то слишком бархатная. Ну, не бархатная такая, слишком такая шишевенькая, вот так вот. У нее розовенькие ушки и лапки на концах передние. Ну, и теперь хомячков я вам, пожалуй, покажу. Да, хомячков. Их у меня семейство, да. Это мама, она серенькая, из пятого пакетика, пакетика пятого, уже вроде шестой вышел, я, я не покупала давно поэтому в пакетиках, короче я давно не покупала в пакетиках, в пакетиках, поэтому я не знаю, это папа, он, шор, он шел в набор с одним хальком Мама с папой похожи, только они цветов разных, и у папы там цветочки на мордочке. Да. И их ребенок, это тот, который шел блестящим песиком, это хомка тоже, да. И он самый маленький мой пэт, да. Хоть он и не мини-пэт. И теперь хорючки, уу! И, кстати, папу это и тот папа это есть тот хомяк, которого я недавно нашла вместе с блестящим хорьком. Да, вот так. Ну, теперь хорьки! Угу, ну, так, он, у меня их тоже семейство. Мама и две дочки близняшки. Ну, они у меня всегда жили и вели. Не знаю, мне так нравится. Они такие миленькие. Да, и начнем мы с мамы. Ее мне подарила, точнее, меняла подруга. Да. И она шла в наборе с пушестой пэтом, но по шестой остался с другой моей подруги. Да, жалко. Она прикольная. Она мне очень нравится. Так, не блестящий, который шел в наборе. Не блестящий хорек, который шел в наборе с папой-хоньком. Вот так. Вот она. Это типа Виля Виолетта. Желя. Анжелика и Виолетта. У меня потому что есть подружки-близняшки. Анжелика и Виолетта. Ну, Желя и Виолетта. И я в честь них назвала двух близняшечек большого пикапа. Ну да. И теперь самое интересное это Желя. Да. Вот так. Она такая разукрашена, такая прикольная. И теперь я вам покажу моих птичек. У меня их всего -то тоже три. Но их не семейство как-то. Просто сами по себе они болтаются. Ну, в общем, так. Вот моя птица, вот такая попугайка. Она стоит на хвостике, то есть в полу лежит. Пеликан. Его мне подружка из лагеря поменяла, Настя Николаенко. Но он прикольный. И если, Настя, ты смотришь это видео, спасибо тебе за пэта. Ну да, он очень прикольный, он мне очень нравится. И он будет играть роль в моем новом фильме, в который я через недельку выпущу. Да, вот так. Ну, в общем, вот такой пэт. Ну и просто трагедия всех моих пэтов это вечно падающая птичка, которая шла с моей первой кошкой. Да. Она тоже улетная, но не бесит то, что она постоянно падает. А так она симпатяга. Ну, это были все мои птички. Теперь два моих самых больших пета. Они шли в наборе. И набор был очень дешевый. 55 рублей. Я его, конечно, взяла, и мне очень показали, как все вы имеете и Их два. Это бегемотик. И львенок. Львенок такой. У них типа вот возле глаза, у них типа бамбук какой-то. Ну, листики такие у всех. Ну, у них твоих. Вот. Это львенок. И пигматик. Ну, в общем, вот так вот. И теперь я вам покажу всех остальных моих пэтов. Воу. Сначала пэт новой коллекции. Это макака. Она такая клевая. Это мой почти самый любимый пэт. Да. Вот так. И, кстати, если я буду рассказывать о коллекциях, всегда будет... Говорящий пэт это вот эта собачка. Да. Ладно, ну вот такая обезьянка. Она типа в юбочке и двумя хвостик. Ну на самом деле они очень крутые. Просто с камеры они не очень круто смотрятся. По-моему. А на самом деле они очень классные. Да, вот так. Теперь все остальные пэты. Так, первое, кого я вам покажу, это будет краб. Он очень милый. Няша. Да, вы не слышались. я назвала его Няша. И если вам кажется, что это болотная жижа и звучит это как милый человек не очень, то если вам не нравится, то не слушайте, но мне нравится Няша. Няша, по-моему, это не болотная жижа, а милый человек, так что не надо. За это меня ненавидит, так скажем. Ну, в общем, такой крабик. У него, кстати, на панцире там две звездочки. Типа цветочки. Ну, следующий пэт. Теперь я вам покажу сразу двух пэтов, чтобы экономить время. Потому что уже видео и так идет очень долго. Да, вот тут вот, посмотрите. Там внизу. Очень долго видео идет, кстати. Да. Уже 9 минут. Почти 10. Это кенгрушка и медвежонок. Кенгрушка четвертого пакетика, я давно о нем очень мечтала, и он не появился на нюху, меня подружка подарила журнал, и там попался этот кенгуренок в пакетике. Да, и Мишка, он шел в наборе с Хаской. Он сидячий тоже. И последний мой, тоже блестящий пэт. У меня три блестящих пэта. И я вам его сейчас покажу. Да, он, он тоже очень милый. И да, это Зая. Он такой милашка. Мне он очень нравится. И у него, видите, внизу как травка. Как будто он в травке стоит, реально. И цветочки у него. И у него ушки если, с голубыми блесками, а этот, типа, как сказать, хохолок, так мы будем называть. И его называть, да, я оговариваю очень. да. Он серебряный. И здесь оранжевый, красный, фиолетовый цветочки. И зеленая трава, естественно. Ну, в общем, очень клевый пэт, что могу сказать. Да. И я. Ну, это вообще такая собака. И здесь почему-то розово написано LPS. Это от больницы. И от большой, который я вам покажу, ну, где-то через... Два видео, потому что я хочу Через неделю снять примерно Ну, я, я сниму скоро Видео следующее А выложу я его не скоро Я буду его может переснимать Ну, в общем, так Ну, ладно, это было все Ставьте мне пальцы вверх, подписывайтесь на мой канал И скоро я хочу сделать рубрику вопрос-ответ И, пожалуйста, пишите мне вопросы уже под этим видео У кого есть ним. Ну, ладно, с вами была Оля С канала The Doggy2002 Ну, ладно Всем пока. С вами была я и мои пэты. Пока.